Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ну вот начался учебный год очередной, первокурсники очередные наполнили нашу аудиторию. Кроме советов там, о как работать на лекциях, на лабораторных работах, на семинарах, хотелось бы еще такую открыть тайну, что ли. Дело в том, что рано или поздно пройдут годы, вы получите диплом синий там или красный. В дипломе будет лежать лист оценочный, который вы можете предъявить потом, поступая на работу, отличниковый или не совсем отличник. Но знаете, вы еще незаметно и незримо приобретете еще одно приобретение, чуть ли второй диплом. Это людей, с которыми вместе учились в одной группе на одном курсе, однокурсников. Поверьте, пенсионеру, который высшее образование получил очень давно, в прошлом веке. Вот половина вопросов в этом мире решается звонками старых университетских друзей. Однокурсников, одногруппников, даже если они уже министры, там, директора заводов и так далее. И вот здесь очень важно не просто, что вы их получите как балласты, какую активную силу, а то, а вы-то останетесь в их памяти или нет своих первокурсников? То есть, можно так представить себе, там лет там через много, вы звоните федеральному министру, и говорите, это Васька Свистулькин. Он говорит, что за Свистулькин, что за ерунда, кто соединил? Застрелитесь, вы зря учились в университете. Если федеральный министр, слыша ваш голос, говорит, Васька Свистулькин, ты-то я пропадал, скотина, 30 лет, где ты находишь сейчас машину пришлю, вот тогда вы хорошо учились в университете. Вы запомнились с первокурсником, и даже неважно чем, вы отличник, спортсмен, там могли больше всех пива выпить на факультете и так далее. Но вы не были под плинтусом, что у вас забыли фамилию даже на следующий год после окончания диплома. Вы запомнились. То есть вот иметь таких друзей, это вечная студенческая дружба, она на все времена должна быть, если так остается. Но и вкли... вклиниться в нее, чтобы вы тоже остались в памяти и в записях народных своих однокурсников. Вот тогда все у вас получится. Уважаемые коллеги, вот мне вспомнилось, э, ну даже не вспомнилось, а такая, вывод такой сделал в свое время за всю свою жизнь. Вот именно великие и большие ученые да, они очень доступны. Им всегда все интересны. И аспирант, и студент, ну, если он увлечен своей наукой, о деле разговаривать, о науке, там, о открытиях и так далее. Я просто вспомнилось 20 лет назад, блин, ну да, 196 год, я защищал диссертацию в Москве в Институте психологии Академии Наук. Ну, академический институт, солидный. Вот. Но это были страшные времена, й год лихие 90 90-е, то есть там в Академии наук платили зарплату директору института, его водителю и секретарю. То есть я пришел в пустой институт, когда нужно. А Андрей Владимирович Прушлинский, директор института был, говорил, ну вот он приходил на работу, нужно вызывал каких-то сотрудников, но ну, в принципе всех отпустил на вольные хлеба, тогда была норма жизни. В Казани даже предприятия целые закрывались, людям говорили, оставьте второвые книжки в отделе кадров, а сами идите куда хотите, устраивайтесь, денег нет, но как только наладится, позвоним, возвращайтесь, будете работать. Знаю многих людей, которые так на год, на полтора уходили, инженеры слесари там чуть ли не в дворники, но потом возвращались, когда все доладилось. Поладилось, кстати, слава богу. Да? Вот. Так вот, Андрей Владимирович, узнав, что я приехал из Казани, там, значит, здесь, здесь, здесь, даже на предварительную защиту, пригласил меня к себе, и он час со мной беседовал. Не только моей диссертации, вообще о психологии, о жизни, что я об этом думаю, книгу мне подарил свою, я ему свою. В том академик Раушенбах космически позвонил, он извинился, но я ушел. И вот так и академик, директор института академического, он час беседовал с безвестным соискателем из Казани, потому что считал это нужно, Не потому что ему делать было нечего. Да? Ирина Михайловна Пучкова защищалась в МГУ, тоже в Москве. Там деканом факультета психологии был академик Климов. Он говорит, тоже со мной час сидел, лично поправил весь автореферат, все почеркал, исправил, пригласил секретаря, говорит, пожалуйста, распечатайте это. И вот в таком варианте идите в типографию и печатайте автореферат. Это академики. Высшая каста, можно сказать, да, а им все интересны. Великие ученые, они доступны. А только какой-нибудь доцентишка бывает, да, так вы еще на прием к нему запишитесь, он еще через губу разговаривает. Нельзя так, ребят. Все мы люди, все мы братья. Еще раз повторяю, если вы доступны, вы великие ученые. Вот Сейчас очень популярен термин, ну как многие термины, произносится бездумно, не понимая, откуда это, промывка мозгов. Вот на Украине всем промыли мозги. Как? Ворганцовкой. У нас вот телевидение ведет промывку мозгов, нашей СМИ, там, политики и так далее. Вот, ну, История уходит в довольно далекие времена. Ну, вот После Второй мировой войны Корейская война началась. Да? Сейчас вот Северная Корея, Южная есть. И причем северокорейцы очень успешно воевали, побеждали, захватили Сеул. Но потом вмешались американцы уже. Они продавили в ООН, пользуясь отсутствием нашего представителя, ну, резолюцию. Как голубые каски, американская армия вторглась. И половину корейцев освободила от Ким Берсена. И сейчас там граница, демонстрационная линия. Есть Северная Корея с Ким Чен Иром, есть Южная Корея. Ну, вроде как блестящая, процветающая и прочее. Вот, официально мы в этой войне не участвовали. Ну, реально наши летчики летали, как бы просто поставляли самолеты. А китайцы реально участвовали, их летчики земные войска помогали братьям, вот. и вот, э, ну, американские летчики сбивали, подали в плен китайцам, и вдруг через некоторое время эти летчики выступали по радио, э, ругали Америку, капитализм, хвалили там, коммунистическую систему и так далее, вот, э, ну, в Запад пришел в ярость, ужас, их подпытками заставили так говорить, не может быть, это элита военно-воздушных сил США пригласили журналистов западных, показали летчиков, они совершенно не повреждены, никто их не пытал, они прям Утверждают, что да, мы пересмотрели свои взгляды. Коммунисты это хорошо, стализм плохо. Вот Так вот, откуда термин Промывка мозгов? Китайцы применяли такую коварную тактику, по-китайски называется Хсинао мой мозг. Потом сдали, сделали, назвали Промывкой. То есть они часами вели с этим летчиком мирные такие, вежливые беседы, ну и периодически просили их. Ну, конечно, это все и хорошо, но, согласитесь, в коммунизме тоже есть какие-то ну, преимущества. Ну да, у вас там нет безработицы, у вас низкая преступность, у вас там социальная защита хорошая и прочее. И так много-много раз. И однажды что-то замыкало в голове, и это становилось убеждением этого американского пилота. То есть потом там назвали научно-когнитивный диссонанс. То есть когда человек вынужден говорить или просто слушать даже много-много раз то, что противоречит его убеждениям и установкам, ему проще заменить свои убеждения и установки. Сейчас вот на стариках вот наших можно наблюдать. Ну да, вот это все правильно, вот сейчас рынок с нищенской пенсией, да? вот чуть люди на хороших машинах ездят, вот а тем другой в мир наступил, хоть они поживут. Бабушка, вот там третья гайка в колесе этого Мерседеса это твоя украденная пенсия, а ты их хвалишь восхищаешься. Вот это когнитивный диссонанс. Человеку проще убеждение изменить, когда в поле вот этого постоянного воздействия изолирована другой информацией, и вот ему промывают мозг. Просто нужно это много-много-много раз делать, ну и почти всегда получается. И вот сейчас действительно надо очень мощно защищаться от этого, поменьше обращать внимание на средства массовой информации, или на те повторяющиеся как бы однозначные вещи надо задать, да кто это сказал? А кто сказал, что государство не собственник? Экономист Сидров, а кто он такой? Ну и так далее, да? Вот такие когнитивные вирусы. Это как бы истина, уже не требующая доказательства. Кто-то ляпнул, и все. И я повторяю теперь постоянно. А задумайте, откуда взялось? И почему это так? А это не так, оказывается. Вот промывка мозгов. Синал. Откуда это идет? Уважаемые коллеги, вот заметьте, как, сколько изменились времена. Ну Молодежь просто не помнит, даже люди среднего поколения уже, вот скажем, ну, в Советском Союзе э -э, ну, тарелки, ну, в денег общественного питания, там же тарелки а офровые или фаянцевые. Вот в столовых было написано краешки тарелки, общепит. Сразу изготавливаю, надписка делалась. А в ресторанах ресторан. Зачем? Ну, чтобы не сперли. Не будешь же по гостям подавать тарелки станут, общепит ресторан. Значит, украл. То есть так вот защищали. Но Сейчас уже нет необходимости, и тарелки можно купить, и в рестораны люди ходят не за тем, чтобы тарелки тырить. Вот. Но что интересно, уже более близкие на канал времена, э, ну, фирмы, институты стали тогда делать. Да, вот, там, вот у нас в столовой КАИ появились тарелки с надписью КАИ с самолетиком. Ну, лично я спер, просто как сувенир для себя, кружки там в лагере Картус с эмблемой, КАИ. Тут тоже вот вопрос не в том, что у нас кружек не хватает, а просто очень хотелось иметь сувенир от родного института. Уважаемые коллеги, все мы в школе, да, собственно, в современной школе, проходят великое произведение Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Он назвал его поэмой, не романом, вторую часть сжег, ну, все вроде об этом знают. Ну и, наверное, кое-кто помнит, что там главный герой Павел Иванович Чичиков, и вот он там скупал мертвые души. Потом у нас еще проходили: образы помещиков, раздолбай Ноздрев, там, тупая коробочка, Собакевич, Манилов ну, такие образы, отрицательные понятия. Вот все это мы вроде даже помним до сих пор. Но одно но. И Нам не объясняли, и сейчас она не объясняет, а это хороший иллюстративный материал к истории, к экономике. А зачем Павел Иванович Чичиков, приличный вроде человек, скупал мертвые души? Ну, он не мертвецов скупал, а их документы. То есть каждые 7 лет. В Царской империи проводилась перепись населения, то есть резистские сказки тогда составлялись. И в 7 лет человек считался живым, даже если умер на второй день после переписи. Он считался живым. Но зачем? Ну пусть подешевле, но он скупал бумаги на умерших крестьян. В чем дешев-то был? Отдаешь деньги за пустые бумажки? Нет. Файл Иванович становился таким образом владельцем крестьян душ. Их довольно много он мог накопить. А это можно было либо заявить. он Там, кстати, в романе в, этом, в поэме сказано, что вывожу их в Херсонскую губернию. Говорит, с землей или на вывод. На вывод. То есть, вот нынешняя Новороссия, Малороссия, Херсонская губерния, там, да? ну, чтобы ее осваивать, там давали ну, дотации что ли, помещикам, если они переселяли своих крестьян туда, строили новые деревни, так осваивалась эта Новороссийская область, вот. либо просто эти души можно было заложить. Как имения закладывали, души закладывали, ну и получить деньги, их промотать в Париже. Огромное число русских помещиков, они не раз закладывали свои имения, уезжали в Париж кутить в ресторанах в Кабаре, Императоры периодически выкупали все эти имения, заплатили до них долги, они возвращались свои имения, снова их закладывали, а потом интересуются, откуда произошла Октябрьская революция, и тем более февральская. Ну, довели страну. Так вот в этом логишев Павел Иванович Чичиков. Почему-то сейчас школьникам не объясняют, и нам не объясняли. А это же, опять же, интересный исторический пример. Значит, история не такая, что «ах, как все было хорошо в России, и вот проклятые большевики». Да нет, довели страну Чичиковы. И другие помещики, которые в реальных поместьях сидели, ерундой занимались, закладывали и пропивали свои деревни. Как говорил поручик Ржевский, а хорошо бы иметь, господа, собственную деревеньку, так хочется ее пропить. Уважаемые коллеги, разговор о казанских улицах продолжается. Ну, на мой взгляд, самая многострадальная улица в Казани, хотя это памятник, можно сказать, 30-м годам индустриализации. Но все ее знают по знаменитому серому дому на углу, такой с водопорной башенкой наверху. Это был сильно, но ну, это был дом завода синтетического каучука, который строили в Казани для их рабочих. То есть это какой дом коммуна, там был кинотеатр, столовая, э, такая была концепция, да, что вот можно жить в доме, не выходя на улицу, в магазин, все, все в нем есть. Ну, сейчас, конечно, Немножко изменилось, кинотеатра нет, ресторан, французский одно время там открывали, разорился, закрылся. Но ну, вы узнали эту улицу, да? Сейчас она называется улицей Назарбаева, но не всегда она называлась Эсперанто. Но Эсперанто ее назвали, ну это, знаете, искусственный язык, который доктор Эсперанто-итальянец придумал, что на базе европейских языков создать какой-то удобоваримый что ли общий язык. Вот говорят, что товарищ Сталин это дело не одобрял. Говорил, это язык международных шпионов, и улицу Эсперанто в свое время переименовали в улицу Жданова. Вот еще 70-е годы, наши студенческие годы, она была Жданова, перестройка, ее вернули историческое название, Спиранта. и вот сейчас, здравствуйте, пожалуйста, улица Назарбаева. У а нас Казани улиц, что ли, мало новых? Ну, Шултан Абишевич, конечно, понятно, уважаемый человек, но он еще жив, слава богу. Что за мода называть в честь живого человека уже улиц? Не по-русски как никогда так не было. В конце концов, он много строится новых улиц, и уважение можно было там и выразить. И то, наверное, все-таки после смерти, как-то поторопились. Не зря на тротуарах этой улицы появились такие трафареты, ребята стали брызгать краской, наша улица Эсперанто. Ну вот почему я говорю благострадальная, сколько раз ее видоизменяли, переименовывали, может и не последний раз еще. До свидания.